Всем здравствуйте! Сегодня у нас 22 августа, или пчелы разведчики летают, или залетел какой-то райок небольшой, время уже восьмой час. Челки кружатся, подлетают потихоньку. Будем надеяться, что залетел, да, ворон? Поехали мы с Вороном фото забрать и может быть успеем кого-нибудь кодлика заснять. Сюда приеду тогда в субботу днем погляжу, как тут у них будет с летом обстоять дела. Как-то вот так. Вот, вот третий рой, если это рой в этом году. В прошлый год первый рой поймал на этом же дереве. В начале, по-моему, августа. Или в самом-самом конце июля. А нынче поймал вон на том дереве на большом первый рой и вот сюда все-таки залетели это хорошо привязал я в общем ворона тишина ветра опять нету сейчас погода как раз такая стоит то днем дует вот подходи и... и лови за рога а вечером блин погода такая что вот он уже стоит и услышал смотрит на ворона рака разглядеть, попробовать в воде высокий то что вот наслыхать очень-очень сильно Вина на голове у него. сильно-то не убегает. Сейчас уже ворона видит. Вот он перед травой бежал, тут 25 метров, наверное, один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать Два. Двадцать Вот так вот-вот. Ладно, в общем, он убежал. Пройду еще метров пятьсот. Не дошел я до желаемого места. И там попробую попищать. Там должно быть два молодых. Сигалетки, видимо, прошлого года. И один тоже неплохой. Может быть, даже это он и есть. А может быть, это другие. Маню вот этим своим манком. Сейчас дойду до места. Разберу, покажу, из каких он частей состоит. Ну, Особая там переделок, то так их и не назовешь Переделок. Немного я там очень изменений внес несущественных. Ну ладно, батарейки-то мало. В общем, позицию я занял вот в одну сторону у меня вот такая местность В правый угол такая же местность Сюда вот прямо, ну, у меня так ветки расположены Что сидеть более-менее удобно Здесь вот рядом кустики у меня идут Тут самое ближнее место метров 70, наверное, до кустов Три раза сейчас пискну И вот где-то он там орёт с ним кустов вот не знаю посижу посмотрю Сейчас я здесь планирую посидеть вдруг что-то выйдет до ворона у меня метров 500 точно я думаю есть расчет у меня идет именно вот на вот этот угол и туда вот направо по правое плечо даже маленько за спину у меня по левое а плечо сидит так что вот так вот вот в общем сижу жду Мастил, мастил сейчас короче кепку и камеру чтобы монок заснять а забрать а то так никак у меня времени и не хватит вот так вот он выглядел но и сейчас выглядит сюда обещался тулся отсюда воздух выходил И писк раненого зайца Крик он изображал Сейчас он выглядит здесь вот так вот Из переделок я вот это маленько заточил Под углом Получился В интернете поглядел как у Нордика В Нордик Рой Выглядит там тоже так Конус сточенный Переделал вот эту мемранку Была она более короткая и более толстая Я сделал из рентгеновского снимка Она более такая тонкая Как мне кажется это Больше звука даст Писка именно Была первая сделана прям, прям, По прямой срезана Под прямым углом А какие-то первых видео Где я козу не успел тогда в камеру Включить Вернее, не включил В упор подбежала. Манил там писки есть а да, именно на ту первую Пластинку Сейчас я вырезал ее более тонкую И вот сужается она ну, Как на видео видно Звук здорово изменился Но это для меня Сейчас вот разберу Из запчастей Вот все запчасти где-то пол может миллиметра ой миллиметра, сантиметра на толщиной мне кажется миллиметров 5 даже побольше здесь отверстие его я тоже сделал пошире и вот в этом месте оно было практически ровно вот это тоже снял почти сделал по прямой знаю, видно, не видно Почти прямо выглядит А был здесь получается Если дуть в это место Здесь было как ямка Я выровнял Ну вот в принципе и все переделки И язычок примерно раза в два длиннее Ну сколько тут сантиметр Наверное, три с половиной Выглядит Вот и все Вот так вот собирается здесь диаметр не знаю около сантиметра чуть побольше И все и вот так вставляется Ладно, манить я сейчас не буду я только пискну и все длину можно язычка еще выдвинуть сюда можно задвинуть зубами пережимаю вот эти вот места И звук разный. Чем ближе сюда к корпусу зажимаешь, тем он громче, не знаю, какой-то непонятно. Но коза именно на него лучше реагирует на этот звук. Чем ближе к кончику зажимаешь, тем более такой писк тоненький. как-то вот так вот, будто, который мне давали, он у меня все еще, но он у меня дома остался чтобы этот никак не изгибался я одеваю его обратно, как он был Типа защиты у меня используются интересного может ничего и не рассказал может кому-то пригодится начал пробовать в общем сам делать подобный взял на работе у парней трубку пластиковую Воду заводят и все такое. Он по диаметру как раз вот как вот это вышло внутреннее. И пытаюсь вот в нее вот такие же две палочки сделать. Но когда он меня энтузиазм меня нашел это попробовать сделать, ничего под рукой не было. Обычные две ветки сломал. У куста у какого-то попытался там ножиком вырезать. И пластинку. И ничего у меня не получилось тут. Но там сильно все неровно получалось Так что вот так Сам я его, конечно, не сделал Есть заводской все равно Но то, что на вот этот звук реагирует Меня это очень радует Стоимость у МНК была то ли 150, то ли там 240 Но точно дешевле 250 рублей Сейчас точно не скажу, я его давно покупал Года 3-4 назад Так вот, вот. еще вот такой вот у меня нашел с собой, оказывается, это с прошлого года видео есть там, на этом после этого же дерева я был, коза там стороной меня оббегала ссылочку в описании добавлю и ссылочку на блог мужика этого, где я подглядел мне в комментариях под тем видео пока порекомендовали посмотреть в общем, я делал таких пять трубочек, именно самых изгибал. И вот от угла я как заметил. Разный угол у меня у всех был. Разные вот эти пластинки получалось. И у всех звук разный. Но он даже близко не похож. Вот с этим писком, который сейчас этот манок выдает. Он козы подбегали прошлый год. Практиковать я не практиковал. Такого никогда это мне в прошлом году интересно стало. И как бы опыта я пытаюсь напираться. Методом проб и ошибок Так что будем пробовать В этом сезоне В следующем потребуется 3-4 сезона Но мастерство в этом Мы отточим и, звук, и монок свой потом сделаю Вернее монок свой, который будет издавать звук От которого Особи мужского пола сибирской косоли будут просто без ума. И бежать сами. Даже когда уже не надо, они все равно будут бежать. Ну вот так вот. Минутка позитива у меня. А то никого нет. Хоть настрою себя положительно. Че, сижу уже полчаса, короче. Никаких движений пока не замечаю, кроме того, как вот туманка мне движется. Дальнего края Все ближе, ближе ко мне Тут Смотри. уже как-то смотрится Как туманчик Ох, не пазил Там вот уже все в тумане Я сижу там выше тумана Так что если козел ко мне подойдет, Есть шанс на него прыгнуть сверху меня не увидит как-то вот так вот вот в общем сижу наблюдаю ну что кроме приближения тумана я так ничего и не наблюдаю туман уже вот расползается по поляне с дальнего края уже он оттуда все бело Сейчас начали два козла перекликаться в той стороне, где у меня обзор самый маленький Они далеко перекликаются. Один раз ветка там сломалась. Довольно рядом, но тишина. Воробей тут летает, это вот снизу по кустам. Потемная но тоже шум наводит И все. Ещ полосика в это время сейчас наблюдать. По туману, чтобы шел. Так вот где-нибудь, так вот тут бы шел, шел Ну ладно. У меня в общем вот так вот уже тут все выглядит. Вообще уже скоро ничего не видно будет. Принял в общем я решение делать отсюда ноги пока еще хоть что-то разобрать могу иначе я тут наверное буду до утра ездить и то наверное даже не до утра а до обеда когда туман разойдется что вон на много километров все пило и местность такая что тут все одинаково никаких признаков животины здесь нет Здесь вообще высотчинный уже туман Так что вот так вот вот. Ну, Это не последний еще раз Шанс поманить Еще будут Возможности Так что ладно Слазим Но Снизу вообще В общем уже все нифига не видать туда еще вот как-то там лес повыше, побольше туда метров на 100 вижу а здесь все вот до травины ну вот до да, вот этой наверное, метров тут 50 еще метров на 20 от нее увижу а сюда тут сразу за кустом ничего не видно так что вот так вот сейчас перед тем как слазить, вот. вот так видно, так не видно. Если на четвереньках, короче, позать, то еще видно далеко. Сейчас перед тем как слазить, опять давай с настройками язычка мудрить всякое его там изгибать во время писка сам монок пробовать наклонять и в одном месте у меня такие звуки для меня интересные получились что в следующий раз я обязательно их попробую Блин, резко холодно стало, хотя комары летают градусов, наверное, 12, если не 10. Ну ладно, выхожу еще, ворона надо найти. Вот, туман, туман, резкий такой перепад. Куда так ух, по косой. Ладно, интересно, в общем, уже вроде ничего не будет. Так что всем пока. Ни черта, в общем, не видно. Да, ворон. Вот тут метров, блин, не знаю, 20 наверное, обзора. Ни черта вообще не видно. Вон лес еще для ориентира хотя бы виднеется. Местами он вообще ничего. Очки запотевают, как в дождь. Буду ориентироваться на ворона. Да, навигатор в голове.